вообще все на самом деле, тут нет вопроса, кто прав, кто виноват. Смотрите, да. вот рынок США, просто как идеальная картина. Сейчас очень быстро, чтобы у всех четкое было понимание. В США нет возможности совершить ни одной сделки без риэлтора. В сделке всегда участвуют два риэлтора, однозначно. Один риэлтор. Преследуют интересы продавца недвижимости, и это принцип, в том числе, возможно, имеющий какое-то близкое отношение к тому, как работать с продавцом. Я сейчас не буду говорить про метод именно Александра, я его не очень хорошо знаю, поэтому не буду лезть в то, что не знаю, но суть в том, что те, кто настаивает на том, что мой клиент – это собственник объекта, они тоже имеют право на жизнь, но в сложившейся ситуации сегодня, когда на рынке можно пойти напрямую, пойти в обход, то есть не так, как в Америке. В Америке мы с вами захотим совершить сделку, нас с вами не получится. Ну, то есть должен, должно быть два риэлтора. Есть второй риелтор, который представляет покупателя с деньгами. То есть тот, кто представляет продавца, он не занимается поиском покупателей. Он занимается поиском продавцов. А тот, кто занимается интересами покупателей, он занимается привлечением покупателей, но, как правило, достаточно прошарен в маркетинге, потому что в США заявка стоит порядка 100 долларов на секундочку, а у нас 500 рублей в среднем по стране, вот, целевого клиента. Поэтому у нас супер дешевая реклама, когда американцы об этом слышат, они говорят, что, в смысле, может быть, нам в России ехать зарабатывать у нас, ну, потому что реклама очень сильно влияет. Но, а сегодня именно в русском рынке, почему это помогает больше? Потому что объектов недвижимости в большинстве городов больше, чем целевых клиентов с деньгами. Интересантов много, а целевых клиентов с деньгами их меньше. И во многих городах люди отмечают, что у нас новостройки стоят после ввода в эксплуатацию наполовину не распроданные. У нас есть вторичка, которая зависает веками. Соответственно, если мы будем работать от объекта, даже от классного, не всегда получается продать. И когда мы работаем от покупателя, клиент с деньгами ипотекой свой вопрос. Просто в течение месяца закроет стопудово. А вот собственник объекта, даже классного, не факт. Вот если я работаю от покупателей, я всегда зарабатываю. А если я работаю только от продавца, вот не факт. Хотя я тоже буду зарабатывать. Но просто не факт, да. как быстро.